Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим желудки по-китайски. Для этого нам понадобятся куриные желудки, зелень, имбирь молотый сухой, перец душистый молотый черный, соевый соус и немножко соли. В подсоленной воде отвариваем наши желудки. После закипания готов... отвариваем 30 минут. Снимаем накид. Берем с него три поломничка бульона. Остальное выливаем. Далее в сковороду добавляем соевый соус, подогреваем. Добавляем в него имбирь, черный перец и нашу зелень. Из зелени здесь у меня лук и укроп. Обжариваем до характерного запаха имбиря. Доливаем бульон. Доводим до кипения. Добавляем в наши желудки. Тушим под закрытой крышкой а, почти до полного испарения жидкости. Тушим на среднем огне. Вот, влага вся почти выпарилась. Теперь желудочки наши готовы. Желудки готовы. Осталось приготовить гарнир. На гарнир подойдет рис или лапша, яичная, гречневая или рисовая. Приятного аппетита!